Всем привет! Сегодня 2 мая 2020 года. Я снова в клинике 32, в том же кресле. И то, чем я хочу сегодня с вами поделиться, это мои внутренние ощущения, это обратная связь от сотрудников клиники, которую я собираю э, практически каждый день, то есть достаточно часто, обратная связь от пациентов о том, как они воспринимают э, наши сегодняшние алгоритмы работы, безусловно, значительно более сложные, более трудоемкие, чем то, как мы работали ранее. И здесь ведь основной момент заключается в чем? Каждый раз, когда мы в компании внедряем какие-либо изменения, мы сталкиваемся с сопротивлением этим изменениям, это абсолютно нормальное явление, с адаптацией к этим, к этим изменениям, с приятием этих изменений и уже в дальнейшей работой с этими изменениями. То, же, что происходит, то, что происходит сейчас, в подавляющем большинстве случаев, с большинством сотрудников, показывает мне, что люди воспринимают эти изменения, сразу же переходя стадию отторжения к стадии приятия. И это, безусловно, радует, за что я очень благодарен команде клиники всем тем, кто с нами работает. То, что я слышу от сотрудников, это то, что они чувствуют себя защищенными, то, что они чувствуют, что они не могут, что защищенными являются и пациенты, поскольку здесь мы говорим все-таки о том, что в, между Пациентам и сотрудникам защита должна действовать в обе стороны. Я могу сказать по себе, как э, практикующий врач-стоматолог-хирург, практикующий врач-стоматолог-ортопед, что на самом деле э, я чувствую себя значительно более комфортно и психологически в том, что касается того, в чем и как я сейчас работаю. Да, это костюм, он может несколько стеснять движения. Да, в нем может быть жарко, учитывая, что я привык работать, когда э, климат в кабинете достаточно прохладный, когда температура достаточно низкая, относительно, конечно, когда ассистент не замерзает, не покрывается пупырькой. Мне комфортно работать в маске полнолицевой, потому что я чувствую, что все мое лицо защищено. Я вижу, что все то, что летит во время работы врача-стоматолога, остается на маске. Я понимаю, что раньше, когда я работал в обычной трехлойной маске, когда я работал иногда без очков, в силу зрения, иногда с бинокулярами, все то, что сейчас остается на маске, попадало на лицо, попадало на слизистый глаз. И, конечно, предполагая, что каждый из наших пациентов носит в себе некий букет тех или иных заболеваний, все это легко могло перейти ко мне. И сейчас мне значительно более комфортно психологически. Я понимаю, что я хотел бы, после того, как все закончится, а я абсолютно четко уверен в том, что это закончится, оставить защитный костюм. Мне комфортно в нем, мне в нем спокойно. Я хотел бы оставить маску, возможно, сменив ее на некий более легкий вариант. Я общаюсь с ассистентами, спрашивая, насколько им комфортно работать в респираторе. Есть ассистенты, которые работают в респираторах, специальных древних респираторах с боковыми фильтрами. Вы видите их сейчас на фотографии. Есть ассистенты, которые работают с полной лицевой маской. И, конечно, я услышал от них то, что да, им было сложно сначала, но адаптировались они достаточно быстро, понимая, что это тот необходимый уровень защиты, который может обеспечить безопасность и нас во время работы, и пациентов, и которые дают нам моральное право прежде всего работать на сегодня и оказывать ту неотложную помощь, спрос на которую на самом деле каждый день растет. И я еще раз хочу поблагодарить моих коллег и те стоматологические клиники, которые доверяют нам, в это достаточно сложное время своих пациентов, у которых возникают какие-то проблемы. И хочу гарантировать, что я лично контролирую всех этих пациентов и лично гарантирую их возврат обратно лечащим врачам со всем необходимым комплектом документов, о проведенном в клинике лечения, для того, чтобы они могли взять их на продолжение в клинике. Я желаю всем здоровья, берегите себя, берегите своих близких, и оставайтесь с вами.